Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия» которые составлены по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного крестьянского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателей сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Апостол Павел был одним из наиболее верных Господних служителей. И я думаю, что за Павла верностью стояли три важных качества – надежда, любовь и страх. Павел имел благословенное упование на вечную жизнь, которое побуждало его к верности. Он также имел великую любовь к Христу. Во втором послании Коринфянам 5.14 он говорит, «Ибо любовь Господня объемлет нас». В английской Библии слово «объемлет» означает «побуждает» или «принуждает нас», то есть она побуждает его оставаться верным Христу. Но Павлова верность была также обусловлена еще чем-то — благоговейным страхом перед часом, когда он должен будет стоять перед судьей мира в день суда. Сегодня основная масса христиан обладает только первыми двумя качествами. Фактически, каждый верующий утверждает, что имеет надежду на вечную жизнь, и многие говорят со всей искренностью «Я знаю, что люблю Иисуса всем моим сердцем». Но что-то упускается в Церкви Иисуса Христа в эти последние дни. Это третья причина, побуждавшая к верности благоговейное сознание того, что в один день мы станем перед Святым Богом и дадим отчет в каждом нашем побуждении мысли и действия. Мы редко думаем, если вообще думаем об этом Дне Суда. Однако истина о наступающем Дне Суда — это... Единственное, что создает серьезных благородных верующих. Те, кто не думает об этом, обычно холоды, беспечные и снисходительные. Но факт остается фактом, что очень скоро каждый человек, когда-либо живший, будет привлечен на место суда быть судимым Иисусом Христом. И во всем нам должно явиться предсудилище Христова. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. В этот момент легионы ангелов, стоя на готове, ожидая повеления Иисуса, собрать со всех концов земли всех и злых и праведных. Как написано, пошлет Сын человеческий ангелов своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие. Все богатые, известные и сильные, всех возрастов будут доставлены к Нему и цари земные и вельможи и богатые и тысячи начальники сильные и всякий раб и всякий свободный и так далее и тому подобное все они предстанут пред судом Христовым, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Одна известная актриса постоянно говорит о перевоплощении. Она утверждает, что жила раньше много раз в других Образах, и после того, и даже после того, как она умрет, она вернется на землю в другом теле. Что за ужас ожидает ее и ее последователей? Ангел Господень будет послан к местам их погребения, Он возьмет их душу, возьмет их тело, соединит их вместе, и они внезапно обнаружат, что другой жизни нет. Вместо этого они будут призваны судьей на последний суд, суд без апелляции. И все, что ожидает после этой жизни, это вечное суждение для тех, кто отвергал его, Иисуса Христа. Воистину, ангелы соберут вместе все плевелы, грешников и безбожников, и свяжут их в связке, чтобы сжечь. Они не придут доброходно, но с плачем, воплем, и скрежетом зубов. Бог хранит книги на каждую живую душу, начиная с Адама. Господь записал все стремления и побуждения каждой личности, каждую отдельную мысль, слово и действие. Стремления христиан внесены в памятную книгу, то есть в книгу жизни. В день суда Христос будет помнить тех, кто записан в ней. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь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 Таким не нужно страшиться этой проповеди. Наоборот, она должна принести великую радость в ваше сердце, когда вы видите то, что Господь приготовил любящим его. Но есть книга есть книги. Библия говорит, что каждый живущий имеет свою собственную книгу, и в ней записаны все дела его. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем»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 И судим был каждый по делам своим. Злые и безбожные будут судимы за все, что записано в этих книгах, один за другим перед судьей всех. Писание говорит, что каждый будет иметь измененное тело в это время. Грешник будет иметь тело, готовое к погибели. Но верующему будет дано новое тело, подобное Господнему. И когда окончится суд, Агнит встанет со своего трона и поведет свою паству в вечный рай. Постарайтесь представить сцену, которая будет в начале суда. Гитлер в агонии раболепствует перед судьей, который говорит своим ангелам читать список имен всех евреев, которых он умертвил. Шесть миллионов имен. Мужчин, женщин и детей, которых он убил. Каждый крик будет повторен, каждый плач из печей будет слышен опять. Все его сучастники будут разделять с ним его ужас. Следующий приходит армия докторов и медсестер, делающих аборты. Они слушают и содрогаются, когда читаются имена миллионов младенцев. Бог имеет имя для каждого, потому что, согласно Писанию, они названы еще от вечности. Каждый крик из утробы будет повторен, и доктора, которые производили эти убийственные акты, должны будут стоять и терпеть каждый плач. Каждой матери, которая позволила убить своего ребенка, будет показана жизнь, которую Бог планировал для ее ребенка, и как эта жизнь была отнята у него. Судья разоблачит это все. Заметьте, кто... Вознеродели о своем спасении, как написано. Они стоят в великом потрясении, не веря, что они сопричислены к нарушителям. Слушайте их плач. Мы ходили в церковь, мы давали десятину, мы назывались твоим именем, мы не злые, но судья скажет, вся ваша праведность, как запачканная одежда. Другие скажут, мы изгоняли бесов, мы исцеляли больных, мы творили великие дела твоим именем. Но судья ответит, я даже не знаю вас. Отойдите от меня, делающие беззакония. Ангел будет стоять перед ними, повторяя им те писания, которые они слышали во время своей жизни. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Следующее то как мы избежим, вознерадевшие от Оликом спасении, которые быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него? Перед троном стояло также много других лиц, которые я не помню. Я не знаю их имен. Я помню только ненависть, которую я видел на их лицах, и страшные проклятия, которые исходили из их уст. Там были лица трех лесбиянок. Смотревшие, как я помню, прямо мне в лицо перед официальным зданием в Манхэттене. Операция спасения проводилась с нами перед палаткой, в которой делались аборты. И эти три девчонки стояли рядом, выкрикивая проклятие «Уберите этот мусор вашего Христа с улиц! Забирайте вашего Иисуса и ползите назад в ваши норы!» Появляется лицо доктора, делающего аборты, человека, который сделал карьеру, убивая нерожденных. Он тряс своим кулаком на нашу группу, вены на его шее вздулись, ненависть наполняла его глаза. Он вопил, я подам в суд на вас, вы заплатите за это. Также я вижу лица, наполненные похотью гомосексуализма, которые два года назад шли по Нью-Йорку маршем под названием «Гордость гомосексуализма». Их было примерно около 250 тысяч. Мой взгляд упал на одного из них, державшего Библию, который руководил хором насмешников и пьющих. Иисус был гомосексуалистом. «Мы здесь, мы чудаки и завладеем вашими детьми». Но не это богохульство и высокомерное неверие потрясло меня, а прямая, открытая ненависть по отношению ко Христу, взгляд, который говорил, что если бы Иисус был здесь сейчас в этот день, они с радостью пригвостили бы его к ближайшему дереву в Центральном парке. Но, однако, здесь они все перед судейским помостом, собранные вместе в одну группу, парализованные страхом и агонией. Это день Божьего гнева и мщения. И теперь каждая книга раскрыта, и каждое мерзкое дело провозглашено во всеуслышание. На что стало похоже их бахвавство. Где теперь их наглые богохульства, насмешки над святыми вещами? Куда девался их крик? Не тогда но я проповедовал в Вольском университете, и появилась группа гомосексуалистов, неся плакаты, намереваясь сорвать служение. Моя проповедь была об Аде, и когда я говорил, тишина Духа Святого наполнила место. Молчание было такое немое, что один корреспондент сказал — мой карандаш, казалось, производил шум. Эти демонстранты не могли двигаться, они были парализованы. И в этот момент я подумал, что таким же образом они будут стоять перед Иисусом в день суда. Писание говорит, «Потому не устоят нечестивые на суде». Посмотрите теперь на других, дрожащих перед престолом суда. Судьей! позволяющий убивать нерожденных младенцев, профессор атеистических колледжей, которые наполнили целое поколение отступничеством и ненавистью ко Христу, лжецов-политиков, которые изъяли молитву и Бога из нашего общества, безбожных президентов, диктаторов и уличных лидеров, актеров и производителей фильмов, которые поносили Христа, художников, которые изображали крест в туалетах, Банкиров, деловых людей, богатых, сильных и гордов одновременно, которые не имели времени для Него. Но что они будут делать тогда? Там они стоят, слушая и ожидая своей очереди. И ангел Господень провозглашает между ними, и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Судья вызовет вперед свидетелей. Судья Иисус Христос является праведным судьей, и Он вызовет вперед Его свидетелей. Они будут свидетельствовать за или против вас. Первый свидетель — это само Слово Божье. Как написано, «Отвергающий Меня и не принимающих слов Моих имеет судью себе Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день». Так что за каждую проповедь или песню, когда-либо слышанные, каждый стих Библии или толкования, когда-либо читанные, нужно будет дать отчет. Иисус говорит, «Каждое слово, которое я говорил, будет судить вас в тот день. Мое слово будет свидетелем». Восстанут такие свидетели, как жители Ниневии, Содома и царица Савская. Иисус говорит, «Неневитяне восстанут»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 Огромное множество неневитян выступят вперед, те, которые умерли во время уничтожения Содома и Гаморы, выступят вперед вместе, а также жители Тира и Сидона. Эти нечестивые соберутся вокруг, не удомевая, когда услышат список всех тех возможностей получить Слово Божие, которое мы имели. Библию, радио, телевидение, учителя, свидетели, друзья, семья, они будут взывать, этот человек должен быть осужден больше, чем мы. Как Он мог пропустить столько возможностей и отказаться от такого сильного света? Мы не имели ни Библии, ни постоянно напоминавших людей, ни другой возможности, но Он имел все это. Иисус говорил, что садомляне покаялись бы, если бы они услышали то, что вы слышали. Ибо если в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня» жители Содома возложили бы на себя вретящий пепел, если бы они услышали хотя бы часть той проповеди Евангелия, которую слышали вы. Проповедники и пасторы будут вызваны вперед как свидетели, и проповедано будет и Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Мы, пасторы, должны будем стоять и свидетельствовать, что вы посещали Дом Божий, вы слышали свидетельство проповеданного Евангелия, и мы должны будем подтвердить перед судьей всех людей каждую истину, которую вы слышали. Это будет за вас или против вас. Наверное, наиболее трагично будет судьба тех людей, стоящих перед судьей, которых Библия называет «негодные слуги». Это были слуги, значит, они называли себя именем Господним. Во время подготовки этой проповеди это была та группа, которая больше всего обременяла мою душу. Вы видите, не принесший прибыли слуга — это тот, кто спрятал свой талант. Он был слишком ленив, чтобы возложить свою жизнь и время под Божьи проценты и стал ленивым в деле Божьем. Это был занятый человек, приходивший один раз в неделю в Дом Божий, чтобы сохранить религиозный вид. Но вот что Господь скажет человеку, который служил ему небрежно, с половинчатым сердцем. Лукавый раб и ленивый. «Ты знал, что я жену где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе дать серебро твое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью» негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Что за плач и вопль будет там, когда будет открыта книга ленивого раба? Судья покажет миру столько времени и усилий потратил он, добывая деньги, увеличивая счета в банке, ища личной безопасности, раздражаясь и игнорируя семью, забывая Бога и оставляя собрание верующих. В тот день Бог вынесет вперед записи каждого пренебреженного им церковного собрания, каждого дела, выполненного с ленью и эгоизмом. Тогда перед глазами этого раба появится все то, на приобретение чего он потратил всю свою жизнь. Дома, машины, мебель, лодки, одежда, ювелирные изделия, запасы и сбережения и так далее и тому подобное. Внезапно как бы молния исходит из глаз судьи, молнии возлюбленного, которым пренебрегли, и она зажигает все, подобно как водородной плавильне. Перед судьей стоит ангел, и в руках ангела остается только горсточка пыли. Господь повернется к нерадивому рабу и скажет, «Вот чего стоит вся твоя деловая жизнь. Ты был нужен мне». Я звал тебя, но ты пренебрег мною. Ты отдавал мне так мало своего времени, пока в конце концов ты совершенно вытолкнул меня из своей жизни. Ты растратил свою жизнь ради гордости, ради горсти этой пыли, хотя был ты предупрежден о том, что это все сгорит, как солома в пыли. О, какая скорбь наступит в тот день для человека, который сейчас не имеет времени для Бога. Он, по обычаю, обязательно посещает утреннее воскресное богослужение с женой и детьми, но сердце его удалено от Бога, оно не отдано ему. Вы никогда не видите его на молитвенном собрании или наслаждающимся истинным общением святых, ободряющим других и, будучи сам ободряем Господом, как верит Слово. Но в день суда судья скажет, «Возьмите этого нерадивого раба и выбросьте его прочь. Его сердце не со мной, оно никогда не было со мной. Он оставил свою первую любовь давным-давно. Он не сделал меня возлюбленным своей души, иначе бы в каждый час его хождения я был бы в его разуме, в его бизнесе, в семье, во всех его делах». Он бы ставил мои интересы на первое место во всем. О, кто не убоится в тот великий день суда!» Обираются, много самых различных тем Разбираются, обсуждаются Всем вопросам в пути земном Уделяют свое внимание Только главному что же потом Нет ни времени, ни желания Каждый день все дела, дела Так их много На пороге Первое, что судья сделает, это отделит Его овец от козлов. Библия очень ясно говорит, что только те, которые пребывали во Христе и искали Его, будут иметь смелость и дерзновение в день. Итак, Дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествие Его. Также любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он. Как же вы можете иметь такую смелость в день суда, такую радость и дерзновение? Это приходит только через познание судьи, как вашего друга, брата, спасителя, Господа, первосвященника, примирителя, ходатая, заступника, любви вашего сердца, всей вашей жизни. Имеется экзамен, который может показать, готовы ли вы идти на суд, как овца, с радостью, дерзновением и смелостью. Библия говорит, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Хотите ли вы пройти эту проверку и осудить самих себя? Если хотите, задайте себе следующие три вопроса. Первый вопрос. Желаете ли вы и томитесь ли вы, ожидая пришествия Господа? Устремляете ли вы свой взор вперед ко дню Его пришествия? Тоскуете ли вы по тому дню, когда Он явится? Второй вопрос. Стали ли враги Господа вашими врагами? Вступили ли вы в сражение с теми, кто противится Богу? Боретесь ли вы с плотью, с миром и с дьяволом? Или же вы предоставляете эту борьбу другим членам тела Христова? И третий вопрос. Не приобрели ли вы привычку оставлять Дом Божий? Как написано,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 произвольном грехе после того, как истина уже была открыта. Воистину это уже доказанный исторический факт. Люди становятся более беззаботными и пренебрежительными как раз перед судом и бедствием. Всегда перед тем, как любое общество выходило из подбожьего контроля, люди обращались к самобезопасности, к накопительству и удовольствиям, ко всему, кроме Бога. И в самый последний момент Происходило наихудшее, верующие начинали пренебрегать Домом Божьим. Павел предупреждает нас, «Теперь, когда день настолько близок, не оставляйте собраний ваших, как многие это уже сделали». Не время плыть по течению или стоять вдали от Дома Божьего, это время соединиться с верными победителями. Если ваша церковь по воскресеньям представляет собой ничего более, чем программы по телевидению, тогда, возлюбленные, вы не соединены с верующими, вы не получаете поддержку и не даете другим поддержку, как заповедовал нам Господь. Я говорю вам, книги будут открыты в тот день, и судья записывает все сейчас» прошли ли вы эту проверку? Если вы знаете в своем сердце, что вы не готовы стать перед Иисусом, и что это время очень близко, тогда вы будете отвечать даже за то, что услышали сегодня. Это одной проповеди достаточно, чтобы ввергнуть в вас вечный ад, если вы откажетесь. Она будет свидетелем в день суда. Стали ли ваши интересы, Ваша работа, ваше имущество или даже ваше служение более важным для вас, чем Господние интересы. Не брежете ли вы о вашей семье или вы удовлетворены тем, что ходите в церковь по воскресеньям и говорите «Я сделал мою часть для Бога». Божье Слово очень ясно говорит для вас «Этого недостаточно». Если же вы осудили себя и приняли это, тогда молитесь так всем вашим сердцем». Иисус, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Твоем прощении и Твоей любви, я сознаю весь мой грех и упрямство, я пренебрегал Тобой, Господи, я не ставил Тебя на первое место, и с этого дня я даю Тебе всю мою жизнь, все мое Тебе, употребляй меня, Иисус. Аминь. На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Калишня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкесона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121019. Москва. Абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!